Чуда не произошло. Итак пришла пора принимать решение как оно тут все устроено значит выбросить или ремонтировать кнопку ставить другую но поскольку у меня сейчас под рукой нет таких кнопок да и в магазине тоже нет можно было бы вот питающий провод подать сюда, и нулевой провод подать сюда. Это отсоединить, конечно, эти проводочки. все обойти кнопку, так сказать. Но вся фигня в том, что кнопка здесь... Простите за выражение. Кнопка здесь с искрогасителем. В качестве вот него поставлен конденсатор. Поэтому нет искрения. Вот конечно будет работать этот удлинитель просто как удлинитель да можно его оставить ну не люблю я честно говоря сопли вот а то что появится в домашних условиях это уже сопли хотя кто его знает Вся, весь советский союз тогда в те времена паялся и был на соплях, можно сказать, все работала бытовая техника. Никаких хитростей и заморочек. Ну что, вот оставить его или не оставить, как вы посоветуете? Можно запаять это сюда, этот сюда. А это у нас корпус идет. Но корпуса у нас в розетках нет. Как положено в нормальных советских домах. Никаких корпусов никакой земли, так сказать. Ну вот и тогда использовать, но ну, не для компьютера уже для компьютера не пойдет. Все, что искрит, это может просто вывести из строя эту цифровую технику. Поэтому, ну для чего для утюга использовать? Даже не знаю, для любой техники нужно искрогашение. Но какая-то защита, поэтому я предпочитаю такие удлинители. Ну что, кнопки нет, выбрасываем на помойку, чикаем сетевой провод. Не, зачем чикать? Может найдутся умельцы, кому пригодится, не знаю. Вот. Это не прибор, это не бытовая техника, в принципе. Ну, положено чикать сетевой провод и выбрасывать. Ну, ладно. Все. Идем за новым удлинителем для компьютера. И этот не годится уже. Так, друзья, объясните. Столкнулась с незадачей. Вот желтый провод. Сейчас, чтобы вам было видно. И на нем есть напряжение, и здесь есть напряжение. Как это так? Так, теперь и на этом есть. Ничего не понимаю. Не должно же быть такого. Вот тут вот ноль. Понятно, да? Тут вот должно быть 220. А вот желтенький проводок на нем, по идее, не должно быть, а он горит. Показывает, что на нем что-то есть. Это как это? Ой. Выключила из розетки от греха подальше, потому что, по идее, это же корпус, смотрите, а на нем не должно быть никакого. Это... Никакого напряжения. Вот тут я понимаю. Вот тут это ноль. Фаза ноль. Все. А это корпус Земля. Ничего не должно быть. Короче, неисправность, она есть. Неисправность. Проверим корпус в розетке, нету тут ничего, хотя нет есть, почему, почему на корпусе в розетке есть напряжение может быть объяснение если кто-то в доме ворует электричество или вот тут вот где-то то на корпусе есть напряжение вот тут фаза вот тут ноль. А почему корпус под напряжением ничего не понимаю Доброе утро, ребята. Вчера не стала проверять удлинитель на ночь глядя. Ну, мало ли что. А вот с утра хорошая мысля. Проверить, нет ли короткого замыкания между ножками вилки, поскольку, мало ли что, вдруг напаяли что-то не то. Хотя я уверена, что все то. Берем тестер и проверяем на наличие цепи. Вот если цепь есть, светодиодик загорится. Э -э между ножками и вами не должно быть цепи. А также не должно быть цепи. Бери беру рукой между вилками. Светодиодик не горит. Э -э проскакивает некоторая вспышка, но за счет того, что там стоит искрогаситель конденсатор поэтому проверяем что нет замыкания между вилками и в положении включено короткого тоже не должно быть вот короткого замыкания нет значит можно смело включать в розетку Выключаем сетевой фильтр и включаем бразит Так. Угу. Все. Лампочка горит. Сигнализирует о том, что напряжение теперь должно появиться. Выключим и подключим нашу тестерную лампочку тестовую лампочку вот эту все работает Та да да да цена вопроса с кнопка у нас стоит 135 рублей однако и мне сказали что это недорого Ребятки, любите физику и уважайте электричество. Вы можете его не любить, но не надо его бояться, а уважать надо. Все меры предосторожности. Хорошо? А пока всем пока. Вы были на канале Техминимум. С вами была его постоянная ведущая Диана. Ну вот, теперь за компьютер можно быть спокойным а также за периферийное оборудование, монитор и даже радиоприемник. А все благодаря вот этому устройству. Видите, еще три посадочных места. Ну, звук еще надо будет подключить, а так все. Сетевой фильтр.